Всем привет! В конце июля в Беларуси задержали 33 бойца частной военной компании «Вагнер», что, зачем и почему не буду рассказывать, так как не могу знать, а распускать слухи не намерен. Лучше расскажу, что за Вагнер этот, если кто не знает, что такое ЧВК, то вкратце и по сути. Это наемные солдаты, которые выполняют различные задачи с особым риском для жизни. В основном охраной и деятельностью промышляют в общем. Если готов шмалять за бабки, людей без угрызения совести, землять себе асфальтом. И добро пожаловать в ЧВК. Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера. Неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения Чувака Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2000 человек. По данным из источников немецкой газеты Bild в Бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек. Существование Чувака Вагнера официальные лица в России отрицают, но это понятно, ЧВК все-таки грязную работенку выполняют. Кремль лишь признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Наемничество запрещено статьей 359 УК РФ, однако в Госдуме и в МИД РФ усказываются предположения в в России частной военной компании. Но это навряд ли, так как кто будет тогда всякую хрень творить бандитскую? Дмитрий Валерьевич Уткин, Вагнер, 1970 года рождения, считается руководителем одноименной частной военной компании. Этой деятельностью он, видимо, занялся после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах в Псковской области. Копия рапорта о его увольнении есть в сети. Я не проверял, так что хз насчет этого. О ее подлинности ничего не известно, однако опровержения тоже не было. В 2016 году Уткин был замечен на специальном приеме в Кремле для военных отличившийся особым героизмом. С июня 2017 года Уткин находится под санкциями США. В списке американского Минфина указано, связано с частной военной компанией Вагнера. Одним из источников финансирования ЧВК в СМИ называются «Секретные статьи расходов Минобороны РФ», а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют «поваром Путина». Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы. Вагнера. Сам Пригожин, который тоже находится под санкциями США, связь с к Вагнера отрицает. Конечно, он отрицает. Это же незаконная деятельность. Есть только косвенные свидетельства его причастности. Думается, можно и факты найти, если сильно захотеть. Зимой 2016-2017 года разработкой газовых и нефтяных месторождений в Сирии заинтересовалась российская фирма ООО Европолис. По утверждению изданий РБК и фонтанка, она аффилирована с пригожиным, да пару лет назад была шумиха по поводу того, что вагнеровцев в расход пустили натовские вояки, скважину делили нефтяную, Тогда по разным подсчетам под нож пустили от 50 до 500 наемников, но черт его знает, как на самом деле было. Да и хрен с ними, земля им бетоном, жалеть наемников. Европолис летом 2017 года заключила соглашение с сирийским госконцерном о том, что будут заниматься охраной и добычей энергоресурсов на местных месторождениях и получать в свое распоряжение четвертую часть объема добытого с тех вышек, которые отбило у боевиков из ИГ сообщало агентство АП, со ссылкой на копию соглашения. Функцию охраны, как считается, должны брать на себя бойцы ЧВК Вагнера. Вот про это и речь только там Амир свои интересы тоже имеют. ЧВК Вагнера выросла, как считает из военной компании «Славянский корпус», которая выполняла боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. В «Славянском корпусе» состоял и будущий руководитель ЧВК Дмитрий Уткин, позывной «Вагнер». Первые свидетельства о деятельности ЧВК Вагнера были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года на Донбассе. В октябре 2017 года глава СБУ Украины Василий Грицак заявил о причастности вагнеровцев к уничтожению военного транспортного Ил-76 на востоке Украины в июне 2014 года, штурму Донецкого аэропорта и боевых действиях под Дебальцево. Независимых подтверждений этой информации нет. Да, в Украине кого только нет, и Вагнеров слишком многие. Со второй половины 2015 года свидетельства активности ЧВК Вагнера появились уже только в Сирии. Считается, что ее бойцы в частности активно участвовали в первом и втором штурме Пальмиры в 2016-2017 годах. С июня 2017 года цели наемников, как сообщали российские СМИ, РБК и Фонтанка, изменились. Фонтанка писала о том, что российские Минобороны резко сократили снабжение ЧВК вооружения передавая лишь устаревшие образцы все никак разобраться не могут так есть чего к или нет если нет то кому оружие поставляет министерство обороны если их нет а точно это же их там нет и якобы чего предложили получать финансирование в самой сирии в том числе за счет захвата охраны нефтяных и газовых месторождений в этой связи примечательно что атака в районе сирийского поселка хушам предположительно с участием вагнеровцев велась в районе нефтяного месторождения по некоторым данным имела целью его захват Но что тут сказать одну вышку уже захватили и по шее получили. Интерес российских наемников к региону зафиксирован после переговоров высшего российского руководства с лидерами Суданы и Центральноафриканской Республики осенью 2017 года. По данным британской BBC, следы ЧВК Вагнера были замечены в Судане с конца 2017 года. По сведениям издания Забил, наемники в численность около 100 человек тренируют военные подразделения Судана. В обмен, как полагает издание, связанные с Евгением Пригожиным компании M-Invest и Miroi Gold, подписали концессионные соглашения на добычу золота в этой стране. Первое о том, что гражданскими инструкторами могут быть члены российских ЧВК, сообщили французские радиостанции Европа-1 и агентство AFP и издание Le Monde. По их сведениям, россияне в качестве своей базы выбрали поместье бывшего лидера страны – Бакасы, в 60 км Столицы Банги. Не тот ли, что людей жрал? Ну да ладно. Побывавший на месте корреспондент афп сообщил, что не смог вести фото или видеосъемку. 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты три российских журналиста Кирилл рачинг Александр расторгуев и Архан Джемаль. Они отправились туда, чтобы расследовать деятельность Чуваковагнера, но Африка их забрала. В мае 2020 года в распоряжении международных новостных агентств появился доклад о мониторинговой миссии Комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, в котором говорилось о том, что в Ливии на стороне генерала Халифа Хафтара против международно признанного правительства в Триполи воевали 1200 наемников ЧВК Вагнера. В документе подчеркнуло, типа что это число приблизительно и основано на немногочисленных визуальных контактах и информации из открытых источников. Из доклада, который не был официально обнародован, следует, что члены ЧВК Вагнера находится в Ливии с 2018 года. ЧВК Вагнера оказывают техническую поддержку по ремонту военной техники, участвуют в боевых операциях и операциях влияния. Приводит выдержки из документа агентства АФП. В использовании наемников на территории Ливии не раз обвинял Россию и Вашингтон. Чья бы корова мычала? Что-что, а амеры могли бы и помолчать. В докладе экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики на эту тему говорится, что тенденции, все чаще используют Чувака в качестве инструмента внешней политики, является отличительной чертой стратегии Путина. До ЧВК России по сравнению с штатовскими просто школьники. Запутанная сеть субподрядчиков не позволяет провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧВК действует вне четкого правового поля, поясняют эксперты. Вот поэтому их не... И не легализуют в рф все понятно весьма удобный инструмент чувака и отрицать что их нет в странах снг и россии в частности это абсурд а на этом все ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на канал и всего доброго